Всем привет! Это канал Про Цветок, на котором мы рассказываем простым и понятным языком про уход за садами и огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий и сегодня расскажу о том, как правильно посадить клубнику весной и о том, как побороть вредителей клубники. Рассаду клубники обычно высаживают во второй половине лета или в начале осени. Однако, если вы не успели это сделать, то можно клубнику посадить и весной. Например, вы купили рассаду в магазине, либо вам дали рассаду знакомые. Лучше всего к посадке клубники приступать в апреле, когда уже установилась теплая погода. Если днем плюс 15, а ночью плюс 10, спокойно можно высаживать кустики клубники. В этом случае они хорошо приживутся и уже в этом году дадут урожай. Клубника довольно требовательна к питанию ягодная культура. И лучше всего растет на культуренных, хорошо заправленных органикой почвах, на легких суглинках. Место для посадки клубники нужно выбирать максимально хорошо освещенное солнцем. Если клубнику посадить в тени, то ягода будет э, не очень сладкая, а также снизится урожайность. Поэтому выбираем солнечный участок, где много солнца, много света, и в этом случае урожайность будет намного выше. Грядку для клубники нужно готовить следующим образом. Под перекопку вносим вначале перепревший компост либо навоз. На один квадратный метр ведро, а то и полтора перепревшего навоза либо компоста. Навоз и компост дают не только питание для клубники, но и структурируют почву, делают ее более рыхлой. Также не следует забывать и про минеральное удобрение. Например, я использую для посадки клубники для внесения перед посадкой обычную древесную залу. Вношу ее примерно стакан на метр квадратный. Если у вас нет залы в наличии, то используйте обычное минеральное удобрение, где есть основные элементы питания, а также микроэлементы. Не следует бояться использовать залу у себя на участке. Клубника, хотя и любит слабокислую почву, однако в кислых почвах развивается она не очень хорошо, а у меня почва с повышенной кислотностью, поэтому залу у себя на участке я использую смело. Такую заправку грядок я делал в прошлом сезоне, когда высаживал клубнику в осенний период. Весной я хочу вырастить клубнику по новой технологии. По технологии от Organic Mix. У меня появился вот такой набор для выращивания клубники. И об этом наборе я уже давно слышал. И, конечно же, хочу себя попробовать на участке. Поэтому сейчас я заправлю почву еще дополнительно и удобрениями с набора. По инструкции под перекопку буду вносить вот такое удобрение для ягодных культур и клубники. 200 грамм на метр квадратный. В этом удобрении есть азот, фосфор и калий. Азота 6%, калия и фосфора по 3%, а также полезные микроэлементы. В этом случае никакой золы я уже вносить не буду, и других минеральных удобрений тоже. После перекопки нужно подготовить ряды и посадочные ямки. Расстояние между кустиками клубники должно быть значительным, чтобы она хорошо продувалась ветром и не возникали различные грибные заболевания, а также не было различных гнилей. И клубника получала в достатке солнечное освещение. Ягоды быстрее зрели и были сладкими. Значит, расстояние между рядами у меня 60 см, а между кустиками 30-40 см. Затем, когда лунки у меня уже подготовлены, проливаю их водой и вношу специальное удобрение для пересадки. 10 граммов удобрения в каждую луночку. Это удобрение поможет кустикам лучше прижиться на новом месте, усилит питание растений, а также благоприятно повлияет на их иммунитет. Так как рассада клубники у меня собственная и она с открытой корневой системой, то обязательно корни я буду опудривать вот таким вот биокоренителем. Просто опудрю по поверхности эти корешки, увлажню, если они подсохшие немножко и опудрю. Вот этот биокоренитель лучше поможет клубнике укорениться. Она нарастит более мощную разветвленную корневую систему и, естественно, лучше будет расти, развиваться и давать более лучший урожай. А теперь о посадке. В подготовленные лунки я буду высаживать кустики. При посадке нужно равномерно распределить, расправить корешки. Если они слишком длинные, то можно их немного укоротить. Это лишь стимулирует дополнительное корнеобразование. Но самое главное, если вы высаживаете клубнику, ни в коем случае не заглубляйте ростовую точку, она должна находиться над поверхностью почвы. Если эту почку засыпать, слишком заглубить, то кустик будет развиваться очень плохо, и урожая вы вовсе не дождетесь. После посадки кустики обязательно нужно полить водой, даже если на улице идет дождь, либо влажная почва. Почва должна после полива хорошо уплотниться, чтобы была хорошая цепка с корнями, и в этом случае кустики хорошо приживутся. Набор биоэка для выращивания клубники я использую впервые. И конечно же буду показывать полученные результаты. Какая у меня получилась урожайность, как развивалась клубника и какой был урожай и сладость, крупность ягод. Поэтому следите за обновлениями на нашем канале и вы обязательно все узнаете. А теперь хочу немного рассказать про обработку клубники от вредителей. В прошлых роликах я рассказывал, как ухаживать за клубникой весной. Однако не упомянул э, обработки от вредителей. В прошлом сезоне у меня была большая проблема с клубникой. Было в почве очень много вредителей Особенно хруща. Личинки хруща подъедали корни и кустики просто засыхали на глазах, увядали. Поэтому, чтобы спасти свои насаждения, у меня клубники примерно три сотки, я все проливал раствором метаризиума. Метаризиум это такой биопрепарат на основе почвенных грибов, который минерализует вредителей в почве. И только благодаря этому биопрепарату я спас свою плантацию. К проливу клубники я уже приступаю, когда почва прогреется хотя бы до плюс десяти. В конце апреля самое время сделать такой пролив. Для пролива использую водный раствор вот этого субстрата метаризиума. Две чайных ложки гранул на 10 литров воды. Все размешиваю и под каждый кусик примерно по пол литра раствора. И конечно же это очень и очень спасает клубнику. Ведь количество вредителей намного уменьшается. Конечно же, биопрепараты – это не химические препараты. Они не уничтожают всех до одного вредителя, Но большая часть популяции погибает. Но самое главное, почему я пользуюсь вот этим метаризиумом, то, что нет никакого вреда для экологии и для урожая. Еще одна такая проблема с клубникой – это малиново-земляничный долгоносик. Вредитель подъедает бутоны клубники, в итоге они засыхают, опадают, и урожайность снижается в разы. Так как у меня очень много малины около участка, и у соседей растет малина, то этот вредитель, естественно, с малины потом переходит на клубнику. Из клубники на малину, и вот так он качует туда-сюда. Поэтому обрабатывать свои ягодные грядки я буду в обязательном порядке. Для обработки, конечно же, можно использовать различные химические препараты, например, тоже актору, фуфанон, э, либо другие. Но я стараюсь использовать биопрепараты. В период выдвижения бутонов э, появляется вот этот опасный вредитель и выедает эти бутоны, поэтому и в это же время нужно проводить обработку. Для обработок я чаще всего использую биопрепараты, например, всем известный фитоверм, искрабио, либо акарин. Вот их я и использую для обработки клубники от этого опасного вредителя. Клубника обязательно порадует вас урожаем, если вы посадите ее правильно, а также правильно обработаете от вредителей. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!